Всем привет! Меня зовут Дмитрий и на сей раз я расскажу вам об игре The Legend of Zelda Breath of the Wild. Она относится к жанру игр Action. Игровая площадка четко поделена на две части. Основная часть – это огромный целостный мир, он разбит на регионы с разными климатическими условиями. Дополнительная часть – это множество отдельных подземелий, они называются светилищами. Прохождение святилища сопровождается испытанием. Им может оказаться поединок или пространственная головоломка. Порой получение доступа к святилищу и есть сама головоломка. В конце святилища игрок награждается валютой, которую можно потратить на увеличение запаса, здоровья или выносливости. Дополнительной наградой может оказаться сундук с сокровищем. Такими святилищами усыпан весь игровой мир. Обязательными к прохождению будут лишь несколько в начале игры, в них игрок получает специальные способности. Головоломки отличаются разнообразием. Ключом к решению может оказаться любая из игровых механик, коих немало. Главный герой взаимодействует с окружающей средой посредством множества физических явлений. В арсенале помимо орудий есть кинетическая энергия, магнетизм и разные стихии. Порой бывает так, что и окружение без ответа не остается. Для динамичного путешествия по миру есть возможность моментально перемещаться между изведанными поселениями и святилищами. В богатой фауне присутствуют ездовые животные. Телепортироваться как главный герой они не умеют. Но вот лошадь можно зарегистрировать и перегонять от одной конюшни к другой. На планере можно срезать путь по воздуху, а на щите с ветерком скатиться вниз по склону. Помимо святилищ, в игре присутствует еще один вид головоломок – загадки короков. Они также распределены по всему игровому миру. Решение такой загадки вознаграждается другой валютой, на которую можно расширить инвентарь. Игра не принуждает проходить ни то, ни другое. Апгрейд лишь облегчает прохождение главной цепочки квестов. Квестов этих немного, из-за чего в игре нету ощущения спешки. Этому способствует и сценарий. По сюжету главный герой проспал 100 лет. Вот и получается, что насколько не растяни прохождение игры, очень долго это будет лишь капли в море. В игре есть и боевая система. В арсенале у героя орудия ближнего и дальнего боя любой вкус и цвет. Отличительно то, что почти все орудия со временем ломаются и восстановлению не подлежат. Этот рискованный ход разработчика побуждает игрока постоянно жонглировать инвентарем. В теории это может звучать обременительно, но на практике все иначе. Проблем с нахождением снаряжения нет. Даже в самой отчаянной ситуации можно пройти пару святилищ и получить необходимое. Постоянная поломка и небольшой инвентарь уводят игрока от накопительства хлама, а также подталкивают на эксперименты с игровым стилем. Вблизи поселений вовсю кипит жизнь. У местных жителей или встречных путников можно взять задание, провести торги или выудить полезную информацию. А возле костра можно переждать ночь или приготовить необычное блюдо. Вот такая вот игра The Legend of Zelda Breath of the Wild. Благодарю за внимание и желаю приятной игры.